В жизни как обычно нет гармонии. Даже в доме твоем, где так любят тепло, холодно на душе. Пусть звучит в пустоте и море на зло. Песня мише. В жизни как обычно нет В музыке только гармония есть. В музыке только гармония есть. Слушай музыку и прощай. Говорят, обошла ты пол света пешком в поисках любви. Почему люди верят всему? Рождение твой, не на праздник похож Третье ноября В этот день никого ты в свой дом не зовёшь Впрочем, как и я В жизни, как обычно, нет гармонии В музыке только гармония есть Только гармония есть Слушай,